Здравствуйте! Меня зовут Александр Владимирович. Я специалист по новостройкам в городе Санкт-Петербург. В этом видео я расскажу вам про цены на ново новостройки в кризис и что надо делать. Исторически во время кризиса цены на квартиры вели себя всегда одинаково. В самом начале кризиса люди старались уберечь свои накопления и, и вкладывались в покупку квартир. Спрос на недвижимость увеличивался, цены росли, но затем покупательская способность падала и цены снижались, мы видели просадку в недвижимости. В этот кризис все может быть иначе по следующим причинам. Первое. Количество продаваемых квартир на рынке новостроек сокращается. Перед новым годом застройщики предлагали к продаже порядка 60 тысяч квартир. Сейчас эта цифра уменьшилась до 47 тысяч. Это связано с тем, что очень мало стартов продаж в новостройках. С начала года мы увидели несколько стартов продаж в сегменте бизнес-класса и ни одного в сегменте эконом, который пользуется спросом. Цены на квартиры на старте продаж сейчас такие же, как и в комплексах, которые будут сданы к концу этого года. Спрос сейчас опережает предложение. Это приводит к росту цен. Вторая причина – цена на ипотеку. В прошлые кризисы цены на ипотеку возрастали на несколько процентов, на 5-6%. В этот кризис они фактически остаются без изменения. Правительство обещает понижать стоимость ипотеки. Вводят новые программы. По материнскому капиталу и, например, сельхоз ипотеки. Сельхоз ипотека равна всего лишь 2,7 процента. Это ведет к росту покупательской способности и, соответственно, к росту цен. Третья причина. Биржевые активы в предыдущие кризисы дешевели в разы, а за ними цена и на недвижимость падала в разы. Сейчас мы просто увидели просадку 15-20% на фондовых рынки, а недвижимость до сих пор растет в цене. Если вам нужна квартира, я рекомендую не откладывать эту покупку, использовать любые текущие скидки у застройщиков и покупать. Если вы хотите получить полную информацию о скидках, подписывайтесь на мой канал, пишите или звоните. Спасибо!